Вот именно алгоритм введения э, живого человека. Да в суде, нету да? никакого алгоритма и не будет никогда. Это не программа. У всех все по-разному. Судьи все разные, суды все разные, ситуации все разные, люди все разные приходят. Даже погода разная, все разное. Да. Не будет никогда алгоритма. А зачем паспорта отдал? Ты уже признал, что ты фамилия, имя, отчество. Ты уже свидетельствовал. Куда вы лезете, не знаю, бродую. Фишка в том, что, блин, тут хату можно потерять, у меня просто двое детей. Я... Как ты можешь потерять то, что не принадлежит тебе? Зачем ты в тему живых залазишь? Сам назвался табуреткой говорящей. А потом какие-то воли волизвини читаешь: Ну какая воля у табуретки может быть? У нее нет воли. Она говорить не умеет. А ты, по идее, должен был сам это все осознать. Сам, понимаешь, сам его никто за язык не тянул. Он зашелся и сам сказал кто он. Еще и паспорт отдает. На -те, делайте с моей персоной что хотите. Ну так что с тобой делать-то? Ну ты сам так решил. Так ты говоришь о том, чего сам не знаешь. Где тут осознанность? Я ее не вижу абсолютно. Ты мало того, что не соображаешь, что ты делаешь, ты еще и не понимаешь, что ты говоришь. Я хочу, чтобы ты сам начал соображать. В теме живых действует принцип самоопределения, саморазвития, самообразования. Научись трактовать каждое слово. С чего нужно начать? Как повысить свой уровень осознанности? Как осознать ситуацию? Начинать нужно с вопросов. Двигатель прогресса это вопросы. Самый главный вопрос зачем? Вопросы, вопросы, миллион, триллион вопросов. Кто вы и чего вы хотите? Никто такой человек, а что такое человек? Еще раз спрашиваю: ты кто? Какое тело? Почему плюс? Что такое живой? А без души что не живой? Бактерия живая, у нее есть душа, а у микроба, машина живая. Вопрос это и есть проявление воли. Ну так вот задавайте сами себе вопросы. Чем больше осознанность, тем больше последствий. Я по два раза по два раза не повторяю, не повторяю. Ложка, это не сама ложка это название ложки зеркально все происходит зеркально я не знаю кто ты но я тебя побрею алло, алло здравия ты друг здорово слушай подскажи пожалуйста есть время там минут пять я ненадолго тебя задержу слушаю э, вопрос такой э, на апелляционный на апелляционной жалобе был то есть по ипотеке Mm -hmm. Отдал паспорта в руки, то есть, ну и представителя э, паспорт. Но зачитал после этого волеизъявление. Mm -hmm. И вынесли э, решение, то есть, э, иск э, первой инстанции не отменять. То есть, ну, без, э, без движения ставили. Mm -hmm. А в чем ошибка была моя? А зачем паспорта отдал? Вот, я вот тоже вот что-то у меня, блин, такое, это... Заходите, то есть, паспорт отдавайте, то есть. Он говорит, вы, люди Игорь Владимирович, я говорю, да, но я вижу... Думал, что после того, как я зачитаю волеизъявление, все будет по-другому. А тут вот в этом ошибка да, оказалась. Так ты уже Ты уже признал, что ты фамилия, имя, отчество. Ты уже свидетельствовал. Ну, понятно, да. После только то, что после того я сделал, то, что зачитал волеизъявление, это все фигня, да, получается? Ты зашел, разрешил э, это, э, сказал, что сохранение всех прав и свобод. Тебя пригласили. Да, да, или, да, ты, да, да. или ты сам зашел? Да, я, сказ я сказал, что э, можно зайти в сохранение всех прав и свобод. Они говорят, да, заходите. Ну, тебе Потом сказали, взяли, да, Тебе сказали, отдай персону, ты отдал персону. Знаете, делайте, что хотите. да, да, да, да, да. да. Чу да? Вот в чем ошибка, да? <смех> а зачем <смех> ходишь, Слушай, да как ты все знаешь? Не-нет, я просто, я вот, мне вот как просто я поступать, сейчас Верховный суд будет, ну, буду дальше подавать апелляцию. Вот там как быть, вот хотел бы просто посоветоваться с тобой. Mm -hmm. Ролики смотрю твои тоже, И вот э, по этой теме, как бы. А там без твоего присутствия, скорее всего, будет. Или ты будешь присутствовать. Да, присутствовать буду, я поеду. Там в Кемерово, хотя я вот в Кроссерке сам живу. А это в Кемерово, у нас в Кемерово почему-то. Я присутствовать буду обязательно. А, ну все. Не совершай ошибки. Я буду... Получается, э, паспорт в руки не давать, без паспорта вести э, Его не то, что заказание. в руки не давать, его из своих рук никогда не выпускать. Ага. Чего, ага? Я же говорил в своих видео об этом. Ну да, да, ты говорил это, я помню. Я в том плане, что они не могут сказать, тогда мы вас не знаем и идите отсюда вон. Типа, ну кто вы смысле, такие, как, как они нас узнают? Ну кто такие просто? Ты кто не. такой пришел? Не, ну а ты кто? Ответчик, О, ответчик. Ну, ну ты только что лицом назвался. Ну да, лицо. А ну. так просто заходите, говорит, я человек, то есть хозяин имени э, Игорь. Ты мои видео видел? Да, смотрел, смотрел. Ну а что спрашиваешь? Ну, я понял, то есть ошибка, ошибка именно вот в том, что я отдал паспорт в руки, все, то есть они не решение только... оставили. Ты не только паспорт отдал, ты еще фамилия и отчеством назвался и ответчиком назвался. Все понятно. Ты мало вот того, что сказал, ошибка. что ты говорящая табуретка, ты еще и это, документ на эту табуретку отдал. Угу. Ясно, то есть тут стоять на своем, то есть паспорт я не даю, то есть я представляюсь просто устно получается и все, то есть и стоять на этом получается, да? О -о -о. Куда вы лезете? Не знаю, Броду. Вообще не, не понимаю. Если ну, ты не... понимаешь, фишка, фишка в том, что, блин, тут хату можно потерять. У меня просто двое детей, я вот уже все начинаю просто думать и смотреть. И поэтому я лезу, да, я понимаю, что не все полностью знаю. Но вот у меня выбора просто нету, вот поэтому я и пробую. Как Сейчас ты... же Верховный суд. Есть... Как, как ты можешь потерять то, что не принадлежит тебе? В том плане, что они же могут подать сейчас на этот, как его называется, на продажу квартиры и все. Вот да. в чем э, дело. А квартира кому принадлежит? Квартиру я купил, она в ипотеке. Да, не, да не ты купила, она персота купила. Персона, да, да, извиняюсь, персона, да. Ну, Они, она, она на персоне сейчас, это квартира. Ну, а свидетельство... А, а, у тебя свидетельство есть на квартире? На квартиру. Да, да, свидетельство есть, да. Так там что написано? Свидетельство собственности или свидетельство права на собственность? Право на собственность. Ну. Оно везде, что, по у всех на право на собственность. Ну. А кому квартира принадлежит? В персоне, значит, получается. Нет, у персоны есть право пользования. Ой, это право право собственности. Право собственности, да. Получается так. Но квартира кому принадлежит? Персоне. Мне мне квартира принадлежит. Получается, что мне... Ты че в рулетку это играешь? Лишь бы куда-нибудь ткнуть, возможно, попаду, называется. Я думал, у меня глупых разговоров не будет. вообще. Я вот слушал то, что там, думал, ну нифига себе, вот это бред. А сам, оказывается, бред несу. Жесть вообще. Ты вопросы задаешь, да, ну я просто не знаю, как на них ответить правильно. Вот что получается. Так включай соображение, логику. Свидетельство э, на, на, на, это, на право собственности, оно получается на паспорте. Ну, то есть на паспорт, на паспорт записано. То есть на персону, на физлицо. Ну да. Квартира, квартира принадлежит мне, но не физлицу же она принадлежит. Это не принадлежит она тебе. Не принадлежит? Нет. Но живу же я в ней, человек же живет. Не ну, персона, не паспорт же живет в ней. Ну что, я живу на земле, это не значит, что она моя. Ну. И ты, и ты, и я живем на планете Земля. Да, на планете Ну, что? У меня. ну ты, ты вот во Вселенной живешь. что, вся Вселенная твоя, что ли? Нет. Ну? Она принадлежит Богу, я не знаю, ну да, вот получается, что -то. А мы человеки просто. Я просто вижу, звоню посоветоваться, как можно сделать и что можно сделать вот в этой ситуации то есть, в Верховном Суде именно. Потому что там конституционный и, то есть, уже все как бы, конец. На ну, улице чё? просто не хочется оставаться. Что можно сделать? Обжаловать можно, апелляционное определение. Ну вот она обжалование в Верховном суде и получится сейчас. То есть ну. у нас был краевой суд. Сначала номер как... краевой вот прошло. Так обжаловать-то надо по законам РФ. По законам РФ? Ну, То есть да. как физлицо заходить туда получается. Зачем? Нет. А как вот алгоритм действия, подскажи мне, пожалуйста, как О это сделать? Ох... Ты вообще не понимаешь, что происходит. Вообще. Просто вообще, вообще полный ноль. Абсолютно. Ну я согласен, да. Тут. Так а что согласен? А зачем вы лезете туда, никуда, не знаю куда? Так я не лезу, это они лезут. Они в суды подают. Я тебе говорю про тему такая. живых. Зачем ты в тему живых залазишь? Если не знаешь, что это такое. Потому что, ну, что как-то физлицом неохота быть. Да в Нет, ты такой интересный это, ты, такой. ты говоришь, не хочу быть физлицом, сам сам называешься ответчиком, сам называешься фамилиями и отчеством. Тебя что, кто-то за язык тянул, пистолет в голове прикладывал или что? Ты сам назвался? Ну да, назвался Грузин, полезая в корзину, как говорится, да. Понятно, то есть паспорт в руки не давать просто-напросто получается. В Верховном суде паспорт не давать и э, фамилия, имя, отчество. То есть, он ну, говорит, что хозяин имени Игорь. Ты ему мо можно что? и давать, и можно и не давать. Главное осознавать, что при этом делаешь. Я смогу и так, и так Потому что я, ну, владея информацией, я осознаю, что я делаю. А вот ты не осознаешь абсолютно, что ты делаешь.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 Не будет никогда алгоритма. Ну а сайт, может быть, какой-то подскажешь, где можно это посмотреть. все? Да какой сайт? Вон Google, Яндекс, какие тебе еще сайты нужны? Вбиваешь поиски, живой ну, в суде, да. и все, и ищешь. И смотришь, и видео, и, и, и статьи читаешь. Ну я вот, я-то начал делать, почему так? Потому что у меня женщина, ну, знакомая, зачитала волеизъявление. То и... есть паспорт она отдавала, все отдавала. Ну и все, и суд у нее, она суд выиграла. То И есть, ты взял ее волеизъявление? Нет, я свое волеизъявление на... сделал. А, а почему ее не взял? А она там с профсоюз-союз, то есть, ну, но она там -то, то же самое, в принципе. То есть, она там, э, говорит, что меня не, не с лицом, никакое право там ни конкретивное, ни морское, ни адмиралтейское, никакое не применять ко мне. То есть, ну, волеизъявление на фоне всего этого. Я вообще с тебя охреневаю. Ты, ты зашел, сам назвался табуреткой говорящей. Сам, сам назвал, как, ну, как, как эта табуретка называется. Фамилиями отчества назвал. Сам себя признал этими mm -hmm. фамилиями отчеством. А потом какие-то воли извини, читаешь? Да, да, вот так я и сделал. Именно так я и сделал. Вот в этом, вот в этом, оказалась ошибка получается, да? Ну какая воля делаю. у табуретки может быть? Ты задумайся. Вот ты дома уборку наводишь. Ты что, у каждой табуретки, у каждого стула, у каждой вещи спрашиваешь разрешение. Можно я тебя подниму? Это, прояви свою волю. Можно я где-то подниму, чтобы пыль потереть. Да, да. Действительно, что за бред? Ты ее вообще не спрашиваешь, подвинул и все. Потому что это табуретка. У нее да. нет воли. Она говорить не умеет. А у тебя, получается, приходит этот капитан. Это. к нему заходит табуретка. табуретка называлась. Потом смотрит да, а потом. А потом... Потом табуретка волеизълевление какое-то зачитала, там что-то Да. да. Ну, я думаю, у нее первая мысль была это. Они а вызвали, они а вызвать ли мне белые халаты. А тут вот, что-то табуретка, какие-то непонятные действия начинает совершать. Ясно. Тут ну, да, тут получается казус, какой-то бред получился. Ну, в принципе, из-за этого волеизъявления. В общем, надо заходить, не отдавать никаких паспортов. И э, на то, кто вы и что вы, то есть, ну, говорить, что человек, хозяин имени Игорь, все. Больше ничего не говорите, никаких паспортов в руки, тем более, не передавайте. Ты прям... ответы прям... на вопросы смотрел в прямом эфире? О, нет, этот ролик я не видел. Так, е вы вот все звоните, так... говорите, я все видел. Как только называю первое видео, нет, не видел. Это не видел, то не видел, все не видел. Что ты там посмотрел? Отвезу на вопросы. 7 часов я в прямом эфире отвечаю на вопросы. 7 часов. Вот вам проще позвонить, чем это, вот, вот эти 7 часов посмотреть. Ну, бред, да. Я с тобой согласен. -то. Про, не, я тебе сейчас объясню, знаешь, что просто я на эмоциях. И видишь, тут состояние такое, как бы, подавленное. И поэтому я тебе позвонил, как бы, думал, может быть, что-то там, как, какая-то там, это, информация проскочит. Ну, просто понять, что... в чем ошибся. Что тебе, жилетку предоставить или что? Плечо мужское ко... или что, ни в что ни тебе ни в коем надо? коем Просто понять то, что ты сейчас сказал, что не нужно было давать паспорт и говорить, что табуретка, что ты табуретка. я это раньше говорил, во всех своих видео это говорю. А ты говоришь, я посмотрел, что ты там посмотрел? Ролики, ролики я там Какие ролики? общаешься? Ну, где общаешься с людьми по этому поводу. Ну и шо, что общаюсь? Так я общаюсь с, не просто с людьми, а которые тоже осознанные, живые. И для них эти, эти вопросы элементарные. Мы даже их не обсуждаем. Понятно, понятно. Ну я ошибку понял, в принципе. Ролики дальше буду смотреть, сейчас буду тогда изучать. До Верховного еще время есть, в принципе. Это после Нового года только все это будет. У меня за последний месяц штук 20 или тридцать видео вышло. Ты что, все посмотрел, что ли? Именно на тему живых? Нет, я все не посмотрел. Ну такая, а что, я... а что а тогда говоришь? Я посмотрел. Понял, понял я. Я для чего <с видео делаю? Вот представь мне каждый, вся страна будет это постоянно звонить, я одно и то же каждому буду разъяснять. Не не, я понял тебя, я понял тебя, слушай, друг, я тебя понимаю, да, это бред, и я сейчас оказывается бред несу. Я хотя слушал, думаю, блин, да, как люди не понимают. А когда начинаешь там общаться, ты вопросы задаешь, и все, и тут на место все становится. А вот это, а вот это так, называется и... живое общение? Вот это вот живое общение. Это да. не... Потому это... что когда слышу, слушаешь ролик, блин, извини, что перебиваю. И когда слышишь ролик, ты где-то все равно в фоновом режиме, у тебя мысли где-то, не скачут, я не знаю. Ты... А тут общаешься с человеком, и ты просто на место меня поставил, сейчас, и все. И это правильно. Блин. Ты, кстати, второй человек, который за все время извинился, что перебивает... Да. Mm -hmm. которые вот именно звонят, uh -huh. хотят что-то услышать, не дают мне uh -huh. ничего сказать, постоянно перебивают. И вот ну, уже звонков, наверное, больше сотни точно было. Может, даже за 200. Так вот, из этих 200 только двое, каждый по одному разу извинился. То есть всего два раза извинились, что перебивают. Я понимаю тебя, да. Тебе сложно вообще эти звонки принимать. Да мне не сложно. Потому, что... Для меня это тоже уроки. Я почему их и принимаю? Потому что я тоже хочу научиться еще лучше доносить до вас информацию. Потому что я делаю видео, вы их смотрите, ничего не видите, слушаете и ничего не слышите. А потом звоните мне и почему-то начинаете слышать. Почему? Я не знаю, я не могу тебе ответ дать на этот вопрос. Так вот я... <laughs> я их, живое, поэтому... живое, живое есть общение, оно живое, вот что. Ты поставил меня на место, и э, я понял сейчас вот ошибку свою. Да ну, не ставил я, я тебя Да, ну что ты такое говоришь? Я не, я в том плане, что ты сказал, что зашел, дал паспорт, да, я такой-то, такой-то, вот, пожалуйста, э, и потом взял, зачитал волеизъявление. И вот тут я-то об, облажался просто. Я тебе просто разъяснил, что ты сделал. Угу. А ты, по идее, должен был сам это все осознать. Еще до того, как это туда зайти. Может что... быть, быть ситуация... Ага, слушаю. Что может быть? Может быть ситуация еще в том, что э, вот именно у каждого же свои как-то э, вещи там идут. Кто-то из истом, кто-то ответчиком, кто-то, я не знаю, чем... Или вот все одинаково в этом плане. Вот Значит, просто баб... по ипотекам я вот не, во, нет туда разницы. То есть все одинаковое, в принципе. Для меня вообще нет разницы. Но вообще реально, э, ты, наверное, знаешь, реально же, наверное, в Верховном суде, если все сделать правильно, чтобы они иск первой инстанции отклонили. Удовлетворить ходатайство там Россельхозбанка, у меня Россельхозбанк по ипотеке. Я не знаю, я до Верховного еще ни разу не доходил. Понятно, да, что видишь. Сейчас это все только люди только начинают просыпаться, в этом плане только начинают все понимать, как, блин, нас всех имеют. И тут вот просто интересно вообще, есть какая-то надежда или нет надежды. Или там такие же сидят и, не знаю, в балдахинах этих черных и судят паспорта эти все. А Люди не знают правильно, как все это говорить, и просто всех их имеют. Так можно найти и до ИСПЧ, наверное. Это уже как шутка. я почему привожу пример как это в качестве говорю что там как на стрелке или вот в камеру допустим ты заходишь тебя спрашивают ты кто ты чем будешь угу. рассказывать что ты там это что у тебя там на какой-то бумажке написано что ты ну какого-то определенного цвета да, да, да, там по понятиям, ты кто по жизни. Ну, и все. ты хоть на одной стрелке слышал хоть раз, или видел, я не знаю, участвовал, хоть раз слышал, чтобы кто-то достал паспорт и сказал, вот это я. Нет, не видел. Даже в фильмах такого не было. Или показал доверенность вот это... От, от смотрящего, допустим, да? Или от авторитета какого-то. Вот у меня есть доверенность, нотариусом заверена. Угу. Да нет, нет, нет, конечно. Или воля, это, или свидетельство о том, что он э, живой там представитель какой-то банды. Нет, не видел. не видел. Ну а ты слышал, чтобы да. кто-то в камеру зашел и, и сам добровольно сказал, что он является, э, что у него нетрадиционная ориентация. Хотя на самом деле это не так. Нет, не видел я такого. Ну а ты как думаешь, что у вас с ним будет, если он зайдет и скажет, вот то, что ты сказал, суде типа это фамилиями отчество. Вот аналогии да. провожу, заходит э, живой мужчина в камеру и говорит, я такой-то, такой-то определенного цвета, что с ним будет? Ну, приговор себе подписывает просто. И ну, все. его что, за стол поставить или ты куда подальше? Да, да, да. Сам, понимаешь, сам. Его никто за язык не тянул. Он зашелся и сам сказал, кто он. Его никто не убалтывал, не прикатывал, как говорится, не не обосновывал. За поступки Его просто не... спасили. Да, да, его просто спросили, извиняюсь еще раз, что перебил, его просто спросили, кто вы. Да никто его не спрашивал, он просто сам зашел и начал сам говорить, кто он. Его даже не спрашивал я... никто. На суде меня спросили, меня на суде спросили, поэтому я ответил. Я просто перевожу в, свой, в свою ситуацию. Ну тебя спросили, а есть такие, которые заходят и сами говорят. Это интересно, конечно, посмотреть на такое. Вот я такой-то такой, то имеете меня да? в мораль? Не, ну да в суде так, так и происходит. Заходит и говорит, я фамилия, имя, отчество. Еще и паспорта дает. Нате, делайте с моей персоной что хотите. Ну да, там в зале мы когда сидели ждали апелляционную, то есть она говорит, паспорта, да. <laughs> то есть ей в этот, в этот момент сказать просто паспорт. Паспорта нету, да? Или я не паспорт? Вот в таких ситуациях что можно им что сказать? Это Короче, по я, я устал это... уже это вот доносить в мысли. Я говорю, мне без разницы. Я могу и, и не показывать. Могу и показать. Могу и в руках держать. Могу и отдать. Могу на стол положить. А могу это, как говорится, через пристава передать. Мне без разницы. Угу. Потому что я, я могу при этом такие слова сказать, что проведу четкую грань между мной и вот этой персоной. А вы заходите, отдал паспорт, и все, и молчишь. Еще не молчишь, ты, ты сам себя ответчиком признал, и сам фамилиями, имя, отчество, признался. Что ты имя, имя, отчество, фамилия. Ну так что с тобой делать-то? Ну ты сам так решил. Да-да-да-да, сам решил. Сам решил, правильно ты говоришь. Ты сам решил не, не участвовать в решении, э, как это, э, ну, блин, ну как тебе сказать? Все равно, что приходишь с чемоданом денег в магазин, сразу отдаешь и говоришь, все, мне ничего не надо, и уходишь. Понял, понял я, в, этом, в этой ситуации понял. Ты объяснил мне, да, сейчас, вот теперь я понял свою ошибку. Если бы, я даже посмотрел бы все твои ролики, классные, кстати, ролики ты выкладываешь, то есть, ну... а почему я, бы я, все все я вот, не сколько поняла. мне звонят, вот каждый раз одно и то же. Я все посмотрел, э, все послушал, при этом выясняется, что он ни хрена не видел, ни хрена не слышал, и ни хрена не, не, не расслышал, и ни хрена не осознал. А вот как только я с ним разговариваю вживую, он сразу все осознает. Ну это все-таки, скорее всего, я говорю, видишь, когда смотришь ролик, у тебя все равно фоновый режим, он где-то ты что-то мыслями где-то может увлекаться. А сейчас я полностью весь в разговоре с тобой. Вот в чем фишка, наверное, вот из-за этого люди, может быть, и не понимают на самом деле, что происходит на самом деле. И что они смотрят? Ну, это как в книгу, знаешь, видишь книгу, видишь фигу. Также ролик посмотрел, мимо уже пропустил, а, да, тема живых, это все классно, я все понял, все, я сейчас их всех сделаю. Ну, а Вам, мне, мне, мне, что делать? Мне что тогда, получается, видео вообще не надо выпускать? Получается, только звонки надо, надо принимать, да. только вживую общаться? Не, не, да надо ролики. Ну, может быть, не все такие вот, как мы, глупые. Может быть, и есть люди, которые полностью от ролика э, берут информацию, идут и делают, и все получается, у них и классно все. Надо делать, и ты, ты, же, делаешь, ты же делаешь это все просто э, для себя самого получается, ну, и для людей. Ты говоришь, хочешь понять, вот, почему это все так происходит. Ну, вот, факт есть факт, а факты вещи упрямые. Факты вещи упрямые. Ну что, есть вопросы? Подскажи, подскажи, подскажи еще, пожалуйста, вопрос такой вот. Э, что бы ты сделал ну, вот на моем месте, когда я отдал паспорт, и ты говоришь, отдавая даже паспорт, можно э, поставить их на место, то есть и вот эту грань прочертить? Что им можно сказать, даже когда ты отдал паспорт? Я не говорил, что их можно поставить на место. Ну, грань прочертить, чтобы они поняли, с кем имеют дело. Черту, ты сказал, прочертить Но... между собой ими. А когда паспорт у них, уже все. Ты забудь про них. Ты о себе думай, в первую очередь. Кто ты? Фильм этот, сериал, не помнишь такой был? Вавилон 5. Я не смотрел его, к сожалению. Не смотрел? Ну, зря. Очень, очень познавательный фильм. Так вот там, когда этого командора станции, он попал к этой красе теней, к темным, ага. Он, то есть он на это долго думал, что у них спросить, потому что там время ограничено, и надо было это за, за, буквально за минуту выяснить вообще, что происходит. Ага. И он задал два вопроса. Кто вы и чего вы хотите? Вот сам к себе эти вопросы задай, кто ты и чего ты хочешь. Понял. Понял. Чего понял? Ты? Давай кто мне ответь ты? вот сейчас, кто ты. Я Игорь. Хозяин имени Игорь. Человек. Так Игорь или хозяин имени Игорь? Хозяин имени Игорь. Вот. Хозяин имени Игорь. Это ты назвал принадлежность имени к тебе. А кто ты? Душа, воплощенная в теле. Докажи. Докажи. А как можно доказать? Ну, я не знаю, собака идет. Как можно доказать, что это собака? Все видят, что это собака, и все. Ну, условно. Ты мне вопросы, не... Ты мне вопросы не задавай. Ты, ты, ты, ты мне докажи. <свят> я, я не знаю, как доказать. Не знаешь. Не знаю, Ну, я честно говорю, не знаю. Что, как е как я могу доказать, что я, что я душа, воплощенная в теле? Еще раз, ты кто? Человек. Что я такое человек? человек? Что такое человек? человек это наместник Бога, Аллаха, Творца на земле воплощенного. Я, я тебя не спросил, чей он наместник, я тебя спросил, кто, что такое человек. Что такое человек? <св> <св> ты, ты, ты сильные вопросы задаешь. Да какие сильные, <св> я <не> элементарные. <св> основы. Я тебя спрашиваю, как э, из чего состоит вода, из каких атомов. Не как ее это, не как ее это, до какой температуры нужно греть, чтобы каток залить или там чтобы суп приготовить. Я тебя спрашиваю, из чего вода состоит? Кто ты? Не, до, не дойдет до меня. Душа, кости, кожа, я не знаю, тело. Вот и человек состоит из чего. Я тебя не спрашивал, из, из чего состоит человек. Я тебя спросил, что такое человек? Кто такой человек, да? Никто такой человек, а что такое человек? Я не, не знаю, что такое человек. А как бы ты ответил на этот вопрос? Что такое человек? Ну а почему ты сам себя называешь человеком, если ты не знаешь, что такое человек? Это все равно, что зайти в камеру и сказать, э, я такой-то там или такого-то цвета, и, и, и при этом не знать, что этот цвет означает. Ну правильно, верно говоришь, да. Так ты говоришь о том, чего сам не знаешь. Где тут осознанность? Я ее не вижу абсолютно. Ты даже не, не можешь дать трактовку элементарным словам. Определение. Еще раз спрашиваю, ты кто? Ну тоже человек. Кто? Человек. Так а что такое человек? Что я не знаю, как объяснить, что такое вот человек. Вот ты буквально сейчас сказал, я не знаю, кто я. Перевожу, вот суммирую и вывод делаю. Ты сказал, что ты не знаешь, кто ты. Человек это э, тело плюс душа, ну вот так вот я могу сказать. Какое тело? Физическое тело. Почему плюс? Физичес... Минуса не бывает? Ну потому что потому что потому что физическое тело просто это ну может быть труп, а когда есть душа, значит это живой человек. А что физическое такое живой? Плюс... Что такое живой? Да, и да, определение души. слова живой. Что является живой? Это, это когда в теле присутствует душа. А без души что, не живой? Тогда... Без души нет, не живой. Если у души бак... нету, ну все, то есть. Труп... У бактерии... труп... Бактерия живая? Да, живая. У нее есть душа? Да, есть. Да? Я думаю, что да. Пока она живая, она душа присутствует. А у микроба? Да хоть и чего, все э, живое. Живая томарная частица, она присутствует, в принципе, во всем живом. Даже говорят, в машине есть душа. Если же на то пошло. Хорошо. Машина живая? Ну, кто как не относится. У меня, лично для меня, моя машина живая, да. Тут отношение, смотря у кого какое, к, к вещам. Короче, это, Ты у тебя нет четкого понимания, о чем ты говоришь. Возможно. Ты мало того, что не соображаешь, что ты делаешь. Ты еще, ты еще и не понимаешь, что ты говоришь. Ну, ты вот спрашиваешь, кто, кто такой человек, что такое человек, я вот и говорю, это тело плюс душа, вот это есть человек, тело плюс душа. И все? Ну, это все, что я могу сказать, да. Может быть, ты чем-то как-то поправишь мне, что-то да я не хочу тебя поправлять, я хочу, чтобы ты сам начал соображать. У меня-то свое есть понимание, и не факт, что мое понимание будет согласоваться с твоим пониманием. В теме, в теме живых действует принцип самоопределения, саморазвития, самообразования. Согласен, согласен. Говорит тот, кто позвонил, чтобы задать вопрос. Самоопределение, самообразование. Ну, это понятно, видишь, у тебя просто есть... Э Опыт, именно опыт. Опыт – это практика э, ведение э, дел в суде. Так-то понятно, что мы все разные люди, но вот именно опыт, он мне кажется, он один должен быть. И вот этот алгоритм действия в суде, как нужно вести себя, чтобы они вот просто не а, смогли себе даже подкопаться. Опять 25. Я тебе еще раз говорю, нет, не было и не будет никогда никакого алгоритма. Ни, никогда никакой инструкции о том, как вести себя в суде, не будет. Не будет такого не будет. справочника, типа, вот если вам, как это, вот, ходят некоторые, пропагандируют там какую-то веру, им задаешь вопрос, ага. они открывают блокнотик, у них там все вопросы записаны и все ответы на эти вопросы. Ну да, да, да. Такая-то страница, такой-то стих. Да, и он тебя начинает зачитывать. Ты ему говоришь, а что, у тебя собственного мнения нету, что ли? Что ты там зачитываешь? Тебе кто-то там написал, а ты читаешь? Ты своими словами расскажи. И все у него затык. Угу. Ну да, да, затык. Вот у тебя тоже то можешь, можешь сказать, э ты как понимаешь, что такое человек? Мнение твое интересно. Я рассказывал в своих видео. Видео рассказывал. Что такое человек? Вот даже если взять э официальную версию, ты хоть раз в Википедию залазил, у Google спрашивал, что такое человек? Хоть одно определение читал официально? ну такое общепризнанное. Нет, общепризнанное. Нет, не, читал. А? не читал. Не читал. Не читал. Не читал. Не читал. Так вот надо созов начинать, с атомов, с молекул, с кварков, с электронов, с протонов, а потом уже mm -hmm. учиться готовить суп из воды и заливать каток. Понятно, то есть созов с самых низов получается. Научись да. трактовать каждое слово. Понял, понял. Ну, буду смотреть твои ролики, буду смотреть, пробовать вникать <с> еще раз, еще Тебе раз. Тебе вон, вон люди говорят, захлеб смотрят этот, ответы на вопросы в прямом эфире. Кстати, завтра второй это эфир будет. А ты, ты же в Ютубе, да, выкладываешь или именно ВКонтакте? Потому что я вообще это номер твой искал и вот только ВКонтакте его нашел. Чего выкладывают? Номер или видео? Не, видео, видео. В Ютубе же выкладываешь. И в Ютубе, и в ВКонтакте, и в Телеграме, и в Ватсапе, и где только не выкладываю. Понял. Понял. Хорошо, я буду смотреть ролики в Ютубе. Я подписан на твой канал. Буду, буду там смотреть, потому что так, да. Но все равно, в любом случае, спасибо тебе огромное за твою работу, что ты делаешь. Спасибо тебе за то, что ты мне подсказал. Вот поясни поиски, мне, пожалуйста. Поясни мне, пожалуйста, что такое слово спасибо. Спасибо. Это благодарность человеку. Нет, благодарность это благодарность. Это когда благодарят. А что такое спасибо? Я слышал, не знаю, прав или неправ, правильно или неправильно. Спасибо это спаси Бог, что ли, что-то такое еще. А почему последнюю букву не пишут? А чтобы значение потерялось. Истинное значение. Ты так думаешь или ты предполагаешь? Думаю, думаю. Конечно, думаю. Ну, а почему не говоришь «Спаси Бог»? Ну, Спасибо с, Бог». Да, с последней буквой. почему не говоришь? Почему все говорят без последней буквы, если думают так же? Ну да, в принципе, ты прав. Почему именно так? Ну, видишь, я, не, я просто не знал. Я тоже к слову «благодарность». То есть, ну, говорю, когда «благодарю», «благодарю». Я ближе мне это слово «благодарю». А спасибо, ну я не знал, что ты в курсе этих дел просто, настолько, на, а. настолько ты глубок. А вот теперь Больше ответь мне сказать. на вопрос, если ты даришь подарок, у тебя что-то остается? Ты что-то взамен получаешь, когда даришь? Когда говоришь слово «благодарю»? Нет, я тебе говорю про подарок. Когда, когда ты, ты что-то даришь, да, кому у ты... тебя остается радость, радость э, от того человека, энергия какая-то, я не знаю. Ну а подарок у тебя остается? Нет, не остается. А ты когда говоришь благо ударю, благо у тебя остается? Благодарю. Не знаю, не, не, не могу сказать, не буду там что-то из этот, гадать, ну, так а если знаю. ты не если ты не знаешь, зачем ты это слово используешь? Ты уже и спасибо сказал и благодарю сказал, а при этом не знаешь ни, ни про спасибо ни про не про второе слово благодарю и при этом их используешь? Вообще. А что нужно говорить правильно? Ну, это тебе решать. Ты просто разберись. Ну, я вот... Если ты, вот у тебя есть яблоко, ты с кем-то yeah. поговорил и говоришь, я яблоко дарю, и отдаешь ему яблоко, он взял яблоко и ушел. У тебя осталось яблоко? Нет, не осталось. Ну, я же его отдал в знак, ну, я не знаю, в знак чего-то там, в знак. Ну, у тебя добра. яблоко... Подожди, яблоко осталось или нет? Нет, не осталось. А в следующий раз ты что будешь дарить? Ну, еще одно яблоко. Где ну, ты его сюда. возьмешь? Там же, где и первое взял. А когда закончится, что будешь делать? Буду искать, где Слушай, ну подскажи, пожалуйста, мне очень интересно это тоже тема, потому что, ну... Я часто общаюсь с людьми, ну и вот всегда благодарю, там спасибо, говорю. А ты как говоришь? Ты что, ты, вот опять 25. Ты слышал мое видео, я везде говорю благодарствую. Благодарствую. Да. Вот видишь, я упустил в этот момент. А чем отличается благодарю от благодарствую? В чем отличие слова благодарю от благодарствую? Благодарю это в одну сторону, а благодарствую это взаимно. То есть я получил что-то от тебя, ту же радость, ты мне просто там улыбнулся или там это, ну, просто, ага. как сказать, без слов выразил Взаимообмен, твой... произошел, произошел взаимообмен, да? да? Да, да. Я ему яблоко <свят> подарил, вот я да. ему яблоко подарил, а он мне улыбку. Мне радостно на душе, ему, ему материальная помощь, а мне, это душе, как говорится, моральная помощь. Понял. Слово «благодарствую». Взаимообмен благом. Взаимообмен. То есть это вот благодарю, это просто благодарю, а благодарствую. Еще раз вот поясняю. Вую... Еще раз поясняю. Ты когда яблоко даришь, а у тебя что-то остается? Нет. Ты взамен что-то получаешь? Нет. Так вот, когда ты даришь яблоко и тебе взамен улыб... улыбаются, это благодарственность идет. То есть обратная реакция. Да, да, да. Ну, да, а, а, когда ты просто, а когда ты просто яблоко даришь, то никакого взаимообмена нет. Это все mm -hmm. равно что взял, пошел на почту, отправил и все, и никакой реакции. Подарил же, подарил. А реакции да, нет да, никакой. Да. Вот это дарю, Блин, называется. Я... Дарю, да. Ту я, да, в этом плане я вот сейчас прям сижу, что-то и меня что ты прям подзагрузил, но тема такая, да, интересная очень. Благодарствую. Так вот я тебе хочу сказать, что я в своей жизни такие же моменты испытывал, когда это все осознавал. То есть мозги кипеть начинает. Мозги кипеть, я... да, начинают. Да. да. Я тебе скажу, что есть такие люди, от которых у меня мозги кипят буквально с первой минуты. Ты мы... общаешься с такими людьми? Да. То есть у меня, вот мой уровень, как говорится, развития осознания, он, он недостаточно высок. Не надо меня ставить на самый верхний пьедестал и считать, что я все знаю. Нет. Да я не ставлю. Ну, некоторые так думают. Звонят как к авторитету. Вот ты скажи, так ты скажешь, так я и сделаю. А сами думать не хотят. Ну классно, классно то, что появляются такие люди, все равно видишь. Классно то, что появляются такие люди, как ты. Ты общаешься еще с более там какими-то ну, более э, высокими людьми, я так понял, там, в моральном плане. О, там, осознанность, там. осознанность это называется. Осознавать каждое действие, каждое слово. Вот ты со мной Осознавать. разговариваешь, я тебя еще так это легко поправляю. А мог бы вообще у -у -у. до каждого слова докапываться? Прям до каждого. И ты, у тебя бы за первую минуту просто бы взрыв мозга был. Ты бы даже ничего произнести. Произ, ты произнести бы даже ничего не смог. Я вот смотрю, как на ролике, когда ты общаешься по телефону. Я не знаю, ты, наверное, сейчас тоже этот разговор запишешь и выложишь. Это Я думал, что я-то пообщаюсь нормально с человеком, вроде я все понимаю, а тут видишь, ты мне просто думаешь, что я тоже раз и зарылся. То есть все мы в этом плане. Не вот ты представляешь, как я у тебя на элементарных словах поймал вообще? Представляю, да. Поймал именно на том, что ты не осознаешь, не знаешь и вообще не ведаешь. Грубо говоря, это, да не грубо, а вот не ты не, не, вед, не ведаешь да, вообще, да. что ты говоришь. У -у -у. и Самое главное даже не то, что ты говоришь, а то, что ты думаешь. Вся проблема в том, что ты думаешь так же, потому что ты говоришь так же. Вот если бы ты думал по-другому, ты бы никогда себе не позволил сам себя это, фамилиями и отчеством назвать. Согласен, да, Согласен. Ну, может, там где-то бы... где между нами еще бы назвался, а вот в суде это, это непозволительно. Это, это огромный, как, как это говорят в простонародье, косяк, да? Мощный, Мощный косяк. Назваться паспортом и сидеть еще волеизъявление зачитывать. Это не косяк, это опыт. Это опыт, да, опыт. Если это ты опыт. будешь рассматривать все свои действия как косяки, как конфетки и кнуты, и там, как гвозди сел на гвоздь там, или еще что-то, ты тем самым создаешь образы. Вот у тебя сейчас, вокруг тебя возникают образы косяков там дверных, я не знаю, утиных косяков, там лебединых косяков, там, я не знаю, каких-то ага. э, э, этих, э, самокруток, косяков, понимаешь? Да, да. Когда да. ты говоришь косяк, ты сам это к себе начинаешь притягивать. Ты волю свою проявил на это? А воля человека священная где-то слышал. <laughs> Это не то, что священная, она, она исполняется. И, Поэтому не, исполняется. Не, не зря вот мудрецы говорят, будьте осторожны в своих, своих мыслях и словах, иначе они могут испол, исполниться. Уже. А, вот, не, будьте осторожны в своих желаниях, и, от, иначе они могут исполниться. Даже, даже где-то, по-моему, говорили древнекитайское э, проклятие звучало тогда да все твои желания и мечты, что-то такое. Да, потому что большинство не умеют думать. Да, да, да. А из-за того, как что он не он умеет говорит. думать, не умеет говорить. Вон одна, одна мне женщина, одна женщина мне звонила и говорит, я говорит это, что ты, говорит, у меня была история, говорит, я говорит не понимала, почему я попала в больницу и полгода там пролежала, а потом говорит, когда посмотрела твои видео, все, все сознала мгновенно. Я говорит до того, как в больницу попасть, месяца два ходила везде и на работе и родным всем говорила, да отстаньте вы от меня. Это, да, дайте мне это, отдохнуть от вас, от всех. А, ну вот и реализовалась все. И только, об этом и говорила, и мечтала. Я от вас, от всех хочу отдохнуть. Отдохнула общем. Отдохнула? Сказала Вот сказала, я хочу, пожалуйста, на, держи. Что хотела, то и получила. Все верно, да, все верно. И, кстати, желание сейчас начинает исполняться почему-то очень быстро. Если раньше на это все как-то нужно было что-то как-то, ну, не знаю, все тяжелее, тяжелее это все давалось. Сейчас просто сказал, бамс, все, прилетело. Бам, прилетело. Вот это вот очень интересно. Да, процесс ускоряется. Я это давно заметил. Процесс ускоряется, да. Вибрации, я не знаю, там что-то повышение вибрации, уровня вибрации, я не знаю, ну, Всяких, всяких роликов там смотришь, всего это процессы ускоряются, да. Понятно, так что, важно, ли, что либо такое... вы, ли, тут выбор простой, либо вы научитесь э, хотя бы говорить, а еще лучше думать, правильно, осознавая, что вы думаете, говорите, либо ваши желания начнут прям мгновенно исполняться, все к этому идет. Ну да, да. Людей есть, наверное, да, на земля такие люди, которые ясно видят, ясно мыслят и ясно излагаются. А вот ты представь, если а... вот такой человек, который, э, скажем так, ну не на сто, а на девяносто и девять там процентов осознает, что он говорит, вот у него полная ясность у него. Вот он, вот он, если позволит, по, позволит себе хотя бы на микросекунду подумать, что весь мир рухнул, как ты думаешь, это исполнится? Нет, конечно нет. А если он ясно, ясно видит, то да, возможно, возможно и рухнет. Так вот, чем больше вот подсказки везде в фильме про человека-паука, он там произносит фразу: чем больше возможностей, тем больше ответственность. Тем больше ответственности, да. Вот я тебе перефразирую: чем больше осознанность, тем больше последствий. И тем больше ну, обязанностей получается. Да, ответственность, ответственность больше всего. Специально, наверное, нас притормаживают в этом плане, наверное, как-то. Я представляю себе, если у тебя будет осознанность, ну, то есть у людей будет осознанность высокая, а ответственности ноль. Ну, тогда, да, беда просто произойдет. Вот как ты раз. мне скажи, вот осознанному человеку нужна полиция, суды. Нет, конечно, нет. Даже совестному совесть ему человеку этому не надо. Если была бы совесть у всех, то, я думаю, тогда бы не нужно было бы никакой полиции, ни, ни, никаких жандармов, никаких судей, ничего вообще. Если вдруг конечно. все станут осознанными, зачем, зачем вот таким людям тюрьмы? Зачем им уголовный кодекс какой-то? Да ему, если он даже где-то что-то совершит, ему самому стыдно будет, он сам сам осознает и поймет и пойдет сам извиниться, компенсирует и сам себя накажет. Его совесть замучает. Его да. даже никто наказывать не будет, потому что будет видеть, что он сам мучается от этого. Да. Ну, я смотрю, у тебя там это согласен. мозги начали Я купить. подзавис, да. я, я подзавис Про... немного. Про... Про... <с как <с телефоны, они когда перегреваются, они это отключаются. Вот и тебя то же самое. Процесс идет. Но это классно, все равно классно. Это лучше, чем, я не знаю, сидеть и заниматься какими-то ну, плохими вещами. А тут все равно это вот с тобой пообщался и вот уже многое, что-то из этого понял. Сейчас еще ролики посмотрю. И буду смотреть, конечно. Так, смотри их осознанно. Понял. Ты как включаешь свою осознанность? Можешь поделиться? Что такое смотри их осознанно? Это то есть как это делать? Потому что мыслей... Вот в течение дня тебе приходит очень много мыслей. Правильно? Вот мы же не контролируем ход этих мыслей. И как от... не... там даже не отсеивать, не получается отсеивать. Вот ты какие-то мысли принимаешь, а какие-то, то есть ну, думаешь, да, бред какой-то. Ну, я тебе не знаю. Как подходить? Как подходить осознанно именно вот к этому? вот? Я тебе расскажу, как я проводил время, когда я перевелся в седьмой класс, в другую школу, и мне надо было добираться по часу туда, по часу обратно на автобусе. Угу. Вот, хотя город маленький, в принципе. Так вот, я этот час не просто так тратил, а я мыслил на всякие разные темы, на любые. Вот, как, вот ты говоришь, лезут всякие мысли, вот я им давал ход. Пожалуйста, давайте. Жду вас. И приходит там какая-нибудь мысль. Я ее начинаю развивать. К чему она начинаю сам себе вопрос задавать. Зачем она пришла эта мысль? Откуда она пришла? Для чего? Куда она меня хочет привести? Какой вывод на основе этой мысли можно сделать? И вот она мыслью ага. мыслью мыслью мысль, она меня выводит какую-то это куда-то вот ведет витеваты, да, вот мысль. То туда зайдет, то, да. то сюда, то еще куда-то. И я начал себе эти реперные точки ставить, так называемые остановки делать. Вот идет, идет мысль, я хоп-стоп. Че так, че куда мысль идешь, в каком направлении, в позитив или в негатив. И сам смотрю за своим состоянием. Лучше мне становится или хуже? Веселее на душе или наоборот грустнее? Если грустнее, я говорю, стоп, мне эта мысль не нужна. Все, до свидания, я тебя больше думать не буду. Следующее. Критерий, критерий оценки для тебя позитив либо негатив получается, да? И вот да по-разному, по-разному. По Зависит от ситуации, от мыслей и обстановки, по-всякому. Если ты идешь Понятно. в бой и, там, я не знаю, и тебе нужно очень жестко пообщаться, то тут, возможно, и пригодятся негативные мысли. Но опять же в рамках. Ну да, да, в рамках. Потому что, видишь, на негативе же можно и ошибиться. Вот в чем э, суть. Потому что когда человек на негативе, он подвержен более ошибке, чем тот человек, который на позитиве и может контролировать себя. тех ну, Дел... иных ситуаций. Дело не в этом. <свят> вот не зря говорят, возлюби врага своего. Потому что если ты его ненавидишь, то ты его ненависть и притягиваешь. Я об этом говорил да, в, своих... Да. в своих видео. Да, да, да, да. Любить надо. Э... Когда он этот, э, кто там, Александр или кто говорил, он говорит, я, говорит, иду в магазин там, мне говорят, сразу говорят, сейчас полицию вызовет. И он говорит, сейчас, говорит, приедут эти, эти мусора, быки, потом винотавры, потом э, полицейские, да, да, да. а потом, оказывается, там человеки-то, при такие же, как он, приедут-то. Вот он, возлюбил, понимаешь? Вот осознал, что нету границы между ними. Они они равны перед Творцом-то. То есть они братья, а и сестры там приедут. Ну как можно бы брата и сестру ненавидеть? Алло. Да, да, да, я слышу, слушаю, слушаю. Да ты что ты там, это, у тебя процессор совсем зависает. Я же думал, я тебя потерял. Нет, у меня тут просто входящий был, я отклонил э, mm -hmm. входящий звонок. Я слышу тебя, хорошо слушаю. Ну, что, какие еще вопросы? Или все? Процессор кипит. <laughs> да процессор-то кипит, но вопросов много. Я сейчас просто не. Я ролике, если что, если что, э, можно будет, видишь, уже повторяться, значит, если что, если что. Можно будет, если что, тебе перезвонить потом. такие вопросы будут. Как, как мне под роликом написали комментарий вот про эту, про женщину секретаря <къех> этой э, э, комиссии. Кто-то написал комментарий. Я по два раза, по два раза, не повторяю, не повторяю. <къех> я говорю, просто подзависаешь уже, да. И в такие моменты, я не знаю, смотрел фильм э, «Мир дикого запада»? Это сериал, да? Сериал, да. Первый там и второй сезон. Вот я первый сезон наверное, раз, раз два четыре смотрел. Посмотри, советую. Да, никогда вот там... хотел посмотреть, не, не добрался. То есть там вот как раз вот про нас, про таких вот, которые зависают. У тебя бывает такое, что ты зависаешь? Мыслительный процесс зависает, может быть. Ну да, да, мыслительный процесс, понятно, что не физически, не в физическом же плане. Шел, раз такой, тормознул, и стоишь, и не двигаешься, я не знаю. Ясно понял, благодарствую за разговор. Извини, если что не так. Разместить могу? Что сделать? Разместить для всех. Чтобы у всех процессоры начали... это. В нужном направлении. Да, да пожалуйста, пожалуйста, конечно, размещайте. Хотя бы на процентов это 90 работать. А то у всех в основном простое. Что сказали извне? Что сказали извне? Ту и делают. Конечно, конечно, размещаясь. тот тоже опыт. Кто-то пойдет вот так вот, чтобы не делали таких же ошибок, как и я сделал. Я вот буду слушать там что-то какую-то информацию кто где ну мы мы делимся опытом у нас общее ты вот на своем канале вы выкладываешь опыт и ошибки мне не ошибки опыты людей где-то он положительный где-то он там отрицательный но в любом случае опыт проживания, я, да? нет ты неправильно не, не осознаешь что я делаю я не опыт выкладываю чей-то я выкладываю как сказать методику осознавания что ты делаешь методику осознавания Да понял, ну, понял Вот сегодня я тебе, вот сегодня вот я тебе помог осознать хоть что-то Конечно помог Ну а ты хоть знаешь как, я... как в будущем при возникновении любой новой ситуации с чего нужно начать чтобы осознать эту ситуацию mm, Ну вот то что ты рассказал в плане чтобы из позитива с негатива то есть мысли вот эти вот перебирать также и на ситуации конечно нет почему потому что ситуации разные в жизни и правильно что-то сделать или неправильно вот как я в суде видишь взял но ну облажался подав паспорт и сказал да я такой-то такой-то вообще без проблем нет я тебе вопрос я тебе... я тебе вопрос задал как повысить свой уровень осознанности как осознать ситуацию мысль там или поступок действия нет я не, не понял этого а говоришь ясно это, это я не понял Так вот напоминаю Напоминаю, если ты забыл Начинать нужно с вопросов Вопросов к самому себе Зачем, ты это, ты, зачем ты это сделал? Почему ты так сказал? А ты правильно вообще сказал? А может надо было по-другому сказать? А зачем ты паспорт отдал? А тебя кто-то просил его отдавать? Ты заметь, что я начинаю всегда общение с вопросов есть у вас да, какие-то да. вопросы? И сам вопросы задаю. Двигатель, я давно уже говорю эту фразу, еще там лет 10 или 15, что двигатель прогресса – это вопросы. Вот в фильме «Замысел» там говорится про вопрос «Зачем?». Самый главный вопрос «Зачем – зачем? Угу. Не в том Для смысле, чего? что за, за, зачем стоит тот или иной предмет, то есть зачем? А в смысле зачем, для чего? В чем смысл этого действия, этой мысли, этого да, поступка? Да. А что будет, если я сделаю немножко по-другому? Или наоборот вообще делать не буду? Или сделаю дважды? Вопросы, вопросы, миллион, триллион вопросов у тебя должен, быть, воз... должен возникнуть. А вот когда у тебя будет... Да, Есть такая пословица, правильно заданный вопрос уже содержит в себе ответ. И вот когда ты задашь триллион вопросов, то ты начнешь на, на это... Ты, тебе, ты не то, что ты можешь сам попытаться найти вопросы, так они тебе еще и сами эти ответы будут приходить. Вопрос это и есть, проявление воли. Вопрос это и есть проявление воли. Когда ты задаешь вопрос мысленно или устно, тем самым ты хочешь получить ответ. Логично? Логично, да. Ну так вот, задавайте сами себе вопросы. И в виде, интуи в виде интуиции приходят ответы получаются, По-разному, да? по по-разному. По-разному, по-разному. Творец общается по-разному. Всеми доступными методами и способами. Через других людей, через ситуации, через мысли, через э, там, перегоревшую лампочку, через э, э, кошку, которая перебежала дорогу, через телевизор, вон я иногда телевизор включаю, Специально на, на 5 секунд ага. включаю и вот мне особенно нравится этот канал Дисней там с мультиками, вот там сразу ответ ага. дают 5 секунд смотрю, сразу ответ получаю выключаю, все. И это прям интересно. в точку именно то, о чем я думал, именно тот ответ, на который у меня был вопрос. Понял. Ну ты не можешь сказать не просто интересно а твое мнение, что такое человек? Человек это абстракция. Абстракция. Да. Ну вот что такое животное Ну, ладно, это, я тебе это пере, перегрузил. Подожди. Отменяй от, от обработку этого процесса. А то перегрузка будет. Человек это абстракция. Человек, вот если открыть там это, задать в Google или еще куда-нибудь вопрос, что такое человек? Там будет написано биологический вид. Живого, живого организма, там, млекопитающий и т.д. и т.п. Да, А, да, а, да, да, я а я дальше, вижу. что такое человек? Состоит из мужчин и женщин. Ага. Так ты кто? Половая, абстракция. ты кто, абстракция или мужчина? Мужчина. Ну, а говоришь человек? Если ты и говоришь человек, то ты тут же должен пояснять, что ты не просто человек, а человек-мужчина. Человек-мужчина этот э, с именем хозяин имени игорь да, или с именем игорь можно сказать не так и так можно неважно главное что ты разделил себя и имя а если ты говоришь я алексей то ты назвался именем ты назвался именем да. имя что такое это наименование вот ложка это не сама ложка это название ложки ясно да да, да. опа подожди сейчас подожди ка секунду надо ложка, <смех> это не... <смех> ложка это не ложка это название ложка <смех> да слово ложка это не сама ложка ложка она по-русски а ложка? ложка а по-английски ага. она она спун или там как форка а нет, спун спун да по-английски она уже спун но ложка то одна и та же ну тогда можно сказать что это железка тогда просто да но хорошо да вот эту железку в форме ложки. Назвали ложкой? В форме ложки. Да. Да, да, да, да, да. Назвали ложкой? Да. Вот ребенок увидит ну, ложку, его. и он не, не будет знать, как она называется. Он скажет, дай мне вот эту железку. Да-да-да, железка. Она магнитит, а вот и железка. и все Да. Ясно. Вот оно развлечение, теперь понятно это развлечение. Это ложка, это название, да, что это ложка. Вот смотри, вот э, к этому, к Александру приезжают полицейские, в форуме ага. полицейских. Вот э, из-за того, что они надели форму, он э, уже их называет полицейские. Но приехали-то да, человеки, да. либо, там, либо мужчина, либо женщина. Правильно? Правильно. Ну, а, он, а он думает о них, что они полицейские. Потому он они... что полицейский, да, он уже разделяет их и себя, да, уже разделил. Нет, он им образ создает. Если он подумал, что это полицейский, то они и будут вести себя с ним, как полицейские. То есть они будут искать правонарушителя. Они... Ага. А, да, буквально. А если он подумает, что это приехали человеки, такие же, как он, так они и будут с ним разговаривать на равных. Понятно, понятно. А я, видишь, когда пришел на суд вверху, ну, этот э, апелляционный, я вот сейчас ты мне сейчас сказал про это, я думаю, да кто они такие вообще? Манти одели и все, никто. То есть, ну, как бы принижал их, а тут раз и равновесие выровнялось, они меня поставили на место. Я они, задам... они тебя не ставили на место. Ты сам себя на место ну, я поставил. Сам, сам себя, сам себя. Ты да, вот он, через ты эти мысли, то, что ты им послал, то к тебе вернулось. Они зеркально отразили, они, у них начали возникать такие же мысли. А кто это такой вообще пришел? Назвался табуреткой, uh -huh. что-то возомнил тут да, из себя какого-то да. живого, еще и вальзелени какие-то дает. Да, да, да, да. Зеркально все происходит, зеркально. Это все равно же подойти к зеркалу и сказать, я не знаю кто ты, но я тебя побрею, типа того. Понимаешь? Да, да. Пошел Понятно. и побрился, все. Подошел к зеркалу, а там не бритый. Ну, я тебе говорю. <свят> <свят> ну да, да, тут, конечно. Тут С утра проснулся, подходишь. Я не знаю, кто ты, но я тебя побрию. <свят> и все, и начинаешь бриться. <свят> вот то же самое в суде происходит. Ты приходишь, думаешь: ах, вы гады все такие, раз такие. Ну, они к тебе также начинают относиться. И это происходит все на бессознательном уровне, да, все? У них начинают конечно. Это, ну, себя так, как ты, как ты смотришь на них. Конечно. Более того, я тебе скажу, что я знаю людей, которые. Это, у них есть дар. Они зрячими себя называют. Потому что они зря в корень, как говорится, зри в корень. Ага. Так вот они видят такие, на тонком плане это все, как это на самом деле происходит. Там обмануть, на том компании, никого невозможно. Там все видно. Там все видно, да. И они рассказывают, вот, вот они рассказывают, что на самом деле происходит. Как это происходит. С виду, кажется, ну пришел что-то там, сказал, ну вынесли решение и ушел. А на том плане там целая эпопея на, на 20 сериалов. Понимаешь? Да, да, понимаю, о чем ты говоришь. Тут, тут, Слушай, еще вопрос, можно тебе э, задать э, такой, ну личностный? Э, питание у тебя, какое питание? Чем питаешься? Питаешься мясом, то есть употребляешь мясо, э, вот, что-то мясное? Без разницы. на это не влияет. Не, не, не влияет. На, да? Влияет. Вот, на осознанность влияет, мясо влияет на осознанность? Как мясо, оно влияет на агрессию. Если ешь мясо, у тебя больше агрессии. Но это не говорит о том, что если ты съел мясо, то ты все, ты обязательно будешь агрессивным. Все зависит а, от, а, от уровня осознанности. Вот тебе пришла, вот ты съел мясо, если бы ты сегодня не. Ну, допустим, ты сегодня не ел мясо, все, тебе а, будет поступать меньше негативных мыслей. Так называемый чертик, который слева сидит, он будет молчать. Но это я утрирую все. Да, да. А если ты съешь мясо, у тебя этот чертик начнет, это, он получит энергию, он начинает, он начинает беситься. Вот тот самый бес, который это, начинает это руководить человеком. Да, да, да. И все зависит от тебя. Если ты осознаешь, что это не твои мысли, а его, то есть он тебе начинает что-то там диктовать, то ты можешь останавливать это все. Самоконтроль называется. Вот тебе приходит мысль какая-то, иди там, ударь того-то. Я вот не пойду и не ударю, даже если придет такая мысль. Не угу. хочу. Ну, питание, питание, оно все равно как-то сказывается вот именно на мыслях, на спокойствии, на этом вообще, но ну, это присутствует, да, в питании. Конечно. Если ты говоришь, не при, не при, ты не, не придержишь никакого там рациона, ничего вот такого. Да нет какой вот у меня как рацион, сеть? о чем ты говоришь? У меня, у меня сплошные труды, у меня просто времени нет заниматься своим рационом. Что есть, то и поел. Все. Понял, понял. Если бы я занимался своим я... рационом, своим внешним видом, там, с... своей одеждой там и ТД и ТП, я бы это. У меня б, на, на, на это на осознание не осталось бы времени. Вот чего они и добиваются? Каждое утро чистите зубы, брейтесь. Ходите, стригитесь, э, это, стирайте одежду, гладьте ее постоянно, выглядите с иголки. Одевайтесь по моде, да. да одевайтесь одевайтесь по, моде. по моде, постоянно покупайте новую <с одежду, гладьте ее, это там накрахмаливайте, там используйте косметику, там для женщин что там еще, там ну все вот это вот. Да, да, это Да, смотрите обязательно новости, ходите на работу. И вот это все, все, все. А вечером пришел, душ принял, чуть-чуть покушал и все и спать. И некогда подумать о чем-то. Ясно, ясно. <с Spanish> ну да. Прав на сто процентов. Ну, об этом mm -hmm. тоже вон в фильме замысел. Посмотри, очень это мудрый фильм. Там об а этом... Это чей наш фильм? <с accepted> ну, наш фильм да. Да. Ну в кавычках наш. Он ага, ага. ну, всего а, обязательно. Там в самом начале говорится со стороны мальчика, что ему мама говорит, давай, говорит, это иди учись, иди занимайся темой этим. Он говорит, если я буду заниматься тем, что это, ну, то, что все делают, у меня не останется времени на то, что я хочу сделать жизнь. Да, люди теряют себя, когда становятся такими, как все. Все, то есть человек индивидуальность потеряна, стадное мышление, стадный инстинкт. Он. Преобладает и все. Ну, во-первых, невозможно быть как все. Не мыслить как все можно же. Мыслить. Мыслить же можно как все. Нет, невозможно. Ну вот все мыслят так, что нужно платить за, допустим, за ЖКХ. И большинство платят. Ну, вот просто они хотят как все быть. Я вот в этом плане имею в виду. Невозможно быть как все. Невозможно. Возможно быть только, только как ты. Тебе возможно быть только как ты. А если ты делаешь такие же действия, как все, я имею в виду, тогда это как получается? Не могут все люди делать одно и то же. Все дышат по-разному, все ходят по-разному, все одеваются по-разному, все мыслят по-разному. Невозможно быть как все. Быть как все это значит быть все время разным одновременно. Ходите в юбке и в штанах одновременно. Вот все же ходят в юбках и в штанах. Да. То есть ты типа одеться, как все, это одеть и юбку и штаны одновременно. А, ну ты, ты понял, ты разделил тут в этом плане. Это абсурд. Я имею, вот все, ну, ну да, да, да. Я да, хочу до да тебя абсурд. донести, что быть, как все, это абсурд. Невыполнимый. Да, да, да, Глубо, глубоко ты просто сейчас зашел. Я вот, понял. Ну тебя, это, да. какой глубоко, это вот на поверхности лежит. Вот я хочу получить профессию, как все. <связан> То есть ага. ты буквально сказал, что я хочу быть доктором, парашютистом, космонавтом, э там, гинекологом, проктологом, там, э учителем э и все все, все, все, все, все, все перечислил одновременно, причем хочу быть, э хочу профессию как у всех, ага. не одну из профессий как у всех, а хочу профессию как у всех. Есть разница? Да, да, конечно. Конечно. Понял, все понял. Благодарствую за разговор. <говор> Давай, размещай за, за уделенное время, да. Но ну, все-таки это ресурс, наш самый главный это время, я думаю, в этой в этой жизни. время не имеет значения, если потраченное время стоит той, той осознанности, который получил. Ну да, согласен, согласен. Буду смотреть ролики, буду изучать эту тему, ты, очень интересно. Я забыл, Ту ты дал конец. добро, подожди, ты дал добро на размещение? Да, конечно, если если э, разговор будет кому-то полезен, я думаю, конечно, раскладывается ты, ты. сам, ты вот смотри, я тебе даю добро. Да. Но ты сам смотри, э, нуж, нуж, нужно ли это э, наш с тобой диалог нужно. для кого-то? Нужно. Многим Все, нужно. Значит, раз, значит, размещай, конечно, размещай. Угу. Добро. Благодарствую. Все, благодарствую. Давай, шлю. счастливо. Счастливо.